Привет! В Netpeak Spider вы можете получить множество отчетов, которые пригодятся для поисковой оптимизации, а затем отслеживания ее результатов. В этом видео я расскажу о самых популярных выгрузках и как их получить. Для начала включите параметр на боковой панели, по которым вам нужен отчет. Например, если хотите получить сводку по редиректам, то перед началом сканирования включите этот параметр на боковой панели. Затем введите адрес сайта и нажмите на кнопку Старт. Когда программа закончит проверку, откройте меню экспорта. Здесь вы сможете выбрать интересующую вас выгрузку или получить все отчеты сразу. Это, кстати, самая популярная опция среди наших пользователей. Давайте я покажу несколько примеров таких выгрузок. Вот так выглядит отчет со структурой сайта. Сначала вы увидите в древовидной форме расположение страницы, а потом и все полученные параметры из главной таблицы. В отчетах по битым ссылкам и редиректам мы добавили не только проблемные документы, но и страницы, которые на них ссылаются, чтобы вам было проще их убрать или заменить. Парсинг и все параметры в одном файле, чтобы вы не соединяли эти два отчета вручную. А в выгрузке с поисковыми фразами обратите внимание на их статистику, чтобы найти нерелевантные запросы. Еще мы сделали отчет с детальным описанием всех ошибок, который будет полезен вашим коллегам или клиентам. Например, вы можете отправить таблицы с ошибками программисту, а в этой выгрузке он прочтет, что именно является проблемой и что нужно заменить. Следующий отчет – это PDF-файл с SEO-аудитом. В нем есть сводка по результатам проверки, диаграммы по оптимизации метатегов и таблица с найденными на сайте проблемами. Кстати, этот отчет вы можете генерировать даже на бесплатном тарифе. Ну и последнее, о чем важно сказать, вы также можете выгрузить любую таблицу в программе, нажав на кнопку экспорта над ней. Все отчеты можно сохранять в форматах CSV, XLSX или выгружать напрямую на Google Drive, чтобы затем поделиться с коллегами или клиентами.